Добрый день. Добрый день, Николай. Ну, чуть поясню, да, то есть директор завода «Планет Свет» светопрозрачных прозрачных конструкций. А, производите, соответственно, оконные конструкции из ПВХ, профиля алюминиевого, да. А, спасибо, что предоставили возможность, уделили немного времени, чтобы ответить на вопросы. А, ну, наверное, сразу перейдем к ним. А как происходили процессы, вообще в каком направлении двигался за, ну вот, по крайней мере, тот промежуток времени, а рынок, где, может быть, сейчас находимся? Ну, если говорить про начало моей деятельности в этой сфере, в 2007 году, в то время достаточно было окна просто производить и выставлять их за забор. Их все равно кто-нибудь купит, и то есть спрос значительно превышал предложение. То есть рынок был неконкурентным, и наш завод, который уже в то время был оснащен высокотехнологичным оборудованием, чувствовал себя очень вольготным на рынке. То есть мы делали окна на автоматическом оборудовании уже тогда. Соответственно, мы сейчас уже набрались какого то опыта, как это делать. Тогда мы делали это только за счет предоставленной немцами технологий И особо думать не приходилось. В основном мы продавали окна нашим дилерам. То есть работали в сегменте B2B. С частным клиентом мы работали мало. И рынок представляли себе мало. Со временем прошло несколько кризисов. Все их знают, не буду их перечислять. И компания менялась, и наше отношение к этому всему менялось. Менялся покупатель. И в какой-то момент мы поняли, что просто так вот автоматического оборудования недостаточно. То есть нужно вникать и в продвижение своего продукта, объяснять людям, в чем разница между дешевым и дорогим продуктом. Потому что, не скрою, мы тоже смотрим, как развивается рынок. И видно, что со временем, с годами, особенно сейчас, после всех этих кризисов, которые наложились друг на друга, каждый выбирает то, что подешевле. И поэтому чаще всего вопрос, с которым нам приходится сталкиваться, это а почему ваши окна дороже?» И вот этот вопрос, ответить на него один раз и навсегда не получается. Каждый раз ответ разный. Потому что каждое окно индивидуально, каждый заказчик индивидуально. Если вы покупаете окно в съемную квартиру и не собираетесь жить там долго, это один уровень качества, соответственно, нет смысла платить за что-то там, что вам не потребуется в этот период. Совсем другое дело, если вы стеклите собственное жилье, в котором собираетесь жить долго, в котором потом будут жить еще и ваши дети, за которые вы несете все эксплуатационные затраты, потому что... Окно, как бы странным это ни казалось, самый раздражающий или самый... один из самых важных элементов в любом жилище, ну или вообще в любом помещении. Потому что это и тепло, это и свет, это и состояние воздуха, ну то есть вентиляция, содержание всех вредных веществ, это и шумоизоляция. То есть это в целом очень большая составляющая от окна ложится на комфорт или его отсутствие. Важно не ошибиться при выборе. И тут еще в чем усложняется выбор. Хорошее окно молчит. Хорошее окно не задает вопросов. И поэтому кажется, что ты купил окно и про него там не написал никакой отзыв, что там что-то у тебя где-то случилось. Ну значит все окна одинаковы. А вот когда начинается какая-то проблема с окном, тогда люди начинают пытаться в этом как-то разобраться. Вот. И, конечно, сейчас покупатели, выбирая по цене, очень часто только уже по прошествии какого-то времени начинают понимать, что в тот момент, когда они делали свой выбор, может быть, стоило бы заплатить, допустим, там буквально не намножко, совсем не намного дороже, но при этом получить более качественную вещь. Это вот мое личное мнение, я никого не навязываю, но вот если кому-то интересно, оно выглядит следующим образом. То есть, когда существует какой-то очень высококонкурентный рынок, а рынок производства ваконной конструкции именно такой, он очень высококонкурентный, не надо бояться покупать более дорогие продукты. Потому что в этом случае, в условиях высокой конкуренции, дорогая цена продукта, высокая цена продукта отражает его качество. Потому что никто вам не даст продавать окна слишком дорого, если эти окна не имеют таких свойств, за которые стоит платить каких-то денег. То есть, как в, той, в том известном выражении, можно обманывать небольшое количество людей очень долго, можно обманывать очень много людей, но очень недолго, но невозможно обманывать всех и очень долго. Поэтому, если фирма существует, допустим, на рынке 10 или больше лет, и продает при этом продукт чуть дороже, чем, скажем, другие, то не надо бояться покупать у этой фирмы товары, любые товары. Это значит, что вы заведомо точно получаете, ну, как правило, с большой вероятностью, вы получаете более качественный продукт. Все стараются сделать выбор быстро. Мы вот буквально едем за рулем, нам надо несколько кнопок нажать, мы проезжаем там какой-то офис, мы смотрим в интернете, что они продают, и достаточно быстро пытаемся сделать какой-то выбор. Поэтому в этом плане, конечно, самым красноречивым всегда выходит на первый план цена. Всегда низкая цена, пишется самыми крупными цифрами, там, с самым красивым шрифтом и самым ярким цветом. Причем интересный факт, что вот разница между дорогими и дешевыми вещами, любыми вещами, окнами, продуктами, она как правило, не как правило, она всегда... Просто значительно, значительно, во много, во много раз меньше той цены, которую вы уже согласились потратить на какую-то вещь. Но если в какой-то момент, приобретя более дешевую вещь, вы, разочаровавшись своим выбором, решите сделать выбор еще раз, вам придется заплатить еще раз эту сумму. Так Сделайте эту покупку сразу осмысленно, с правильным выбором. Или ну, по каким-то другим критериям, но не ошибившись именно в тот момент, когда вы покупаете самую дешевую. Поэтому я просто вас призываю даже не, не, не в привязке к окнам, не стараться сделать самые дешевые покупки, особенно сейчас. Потому что ни для кого не секрет, что та же жесточайшая конкуренция между всеми производителями толкает всех, все фирмы на такие компромиссы, которые уже безусловно отражаются на качестве изделия любого стиля. И поэтому, если вы видите более дешевую цену на что-то, вы должны четко понимать, что в этой цене чего-то нет. То, что, скорее всего, было бы ценно, но его здесь нет. Да, мы, отвечая Коля, на твой вопрос, мы, конечно, смотрим за развитием рынка, и мы тоже, безусловно, пытаемся удешевить свой продукт. Ни для кого не секрет, что мы находимся не на обитаемом острове, мы все равно находимся под давлением рыночной цены. Но мы идем по другому пути. То есть основная наша стратегия в том, что мы все еще предлагаем людям самый качественный продукт, такой, какой мы предлагали и 10, и 15 лет назад. Но при этом, отвечая на запрос времени, мы в нашей линейке имеем и продукт, который стоит дешевле. Да, он с компромиссами каких-то свойств, с компромиссами применения материалов, каких-то технологий, но мы об этом открыто говорим. То есть мы все еще продолжаем выпускать тот продукт, который по требованиям рынка того времени считался качественным. Вот что касается движения рынка, в какую сторону мы развиваемся и как это выглядит сейчас. Ну да, в связи с этим следующий вопрос. А вообще, как сильно влияет да, качество тех комплектующих, которые изготавливаются, окно и, наверное, не только комплектующих, а вообще в этой цепочке задействованных. Там, инструментов, механизмов, комплектующих, и в том числе, в том числе комплектующих, при, которые используются при монтаже. За годы развития нашей компании мы пришли к выводу, что не только комплектующие окна играют роль на то, чтобы это окно было качественным с точки зрения потребительских свойств. Потому что просто купив качественные комплектующие, собрав их вместе, мы не получим того продукта, который будет отвечать всем свойствам. Очень важную роль играет и оборудование, на котором произведено это окно. Потому что ну, в какой-то небольшой мастерской, наверное, можно сделать одно, там, два, три окна, которые действительно постараться, и там, из десяти окон сделать, допустим, три окна качественно. Но если мы говорим о том, что вы делаете окна каждый день, то все равно вы должны обладать высокотехнологичным оборудованием, чтобы один раз настроив инструмент, чтобы точно знать, что в этом месте он отрежет, в этом месте он профлюзирует отверстие, в этом месте он сделает паз и так далее. Только в этом случае вы будете уверены в том, что вся партия продукции, которую вы делаете, будет соответствовать всем требованиям стандартов, которые вы пытались заложить в это окно. Но этого мало. Кроме того, что произвести качественное окно, очень важно сделать качественный монтаж. И вот здесь вот очень многие допускают основную ошибку. И мы с этим сталкивались и с начала работы компании, когда мы работали только с дилерами, и когда мы продавали свои окна без монтажа. Многие думали, что достаточно купить качественное окно, и уже там неважно, кто и как его устанавливает, оно все равно будет работать хорошо. Да, безусловно, в качественном окне есть гораздо больше заложен так называемый запас прочности, запас надежности. И каким-то достаточно легкомысленным монтажом его испортить сложнее. Но вполне вероятно, если вы не соблюдаете какие-то стандарты при, соблюдении, при выполнении монтажных работ, обязательно все требования по ГОСТу, парагидроизоляция, соблюдение всех требований к монтажному шву, соблюдение всех требований к креплению окна в проеме, ко всем геометрическим характеристикам и так далее, вы не получите того, что должно в итоге удовлетворить покупателя потому что и монтажный шов играет огромную роль пара гидроизоляции играет роль монтажные материалы которые применяются в момент и квалификация сотрудника монтажника который применяет эти материалы его опыт потому что даже один и тот же материал при разных температурах при разной влажности при разных в разных условиях запыленности ложится по-разному и поэтому от опыта монтажника зависит тоже очень много. То есть, если подытожить, нужно сказать, что качество готового изделия, окна, установленного в проеме, зависит как от комплектующих, от оборудования, на котором это произведено, от технологий, которая применена при производстве, от монтажных материалов, которые применяются на монтаже, от квалификации монтажника. От всех этих вещей зависит качество. И если хоть одна из этих ступеней пропущена, мы можем получить на выходе, разочарование нашего клиента. Да, но и по поводу качества комплектующих именно на сегодняшний день, да, то есть развитие рынка. У нас технологии не стоят на месте, э, все больше космических кораблей запускаем в космос, как говорится, да, э, то есть э, вроде бы наука идет вперед а по поводу вот развития новых технологий, более качественных материалов, может быть еще, да, то есть вот в этом плане как на сегодняшний день дела обстоят именно с характеристиками комплектующих, которые используются ну даже, может быть, не на производстве, да, на, у вас, соответственно, на заводе, а вообще, в принципе, в среднем температур по больнице, так сказать, по вашим ощущениям? Ну, в целом, конечно, рынок, мы с этого начинали с тобой, что в целом рынок сейчас, конечно, больше стремится предлагать более дешевые товары, но пытаясь сохранить в них какой-то набор, минимальный набор свойств, чтобы это как-то удовлетворяло покупателя. Но, тем не менее, существуют покупатели, и мы это видим. Сейчас мы работаем на рынке и частного строительства, и сами осуществляем монтаж, сами продаем окна со всем циклом предоставления сервисных возможностей для клиентов. И мы видим, что есть люди, которые стремятся получить лучше. Соответственно, появляется достаточно большой спрос на продукцию, которые раньше мы и не делали. И каждый раз каждый покупатель со своими запросами продвигает нас в понимании того, что окно, насколько окно может быть разным, продвигает нас и в развитии наших же технологий. Комплектующие здесь играют ну, просто самую первую, первую роль. А сейчас, когда рынок стремится дать нам железо, которое уже, там, как мы смеемся, что это уже наполовину сплав металла и пластика, то есть он уже и пористый, значит, этот материал, этот металл. Он уже впитывает в себя и влагу, и пластик, который становится тонким. И на углах, соответственно, ведь все равно свариваемое окно держится на углах, на угловой прочности пластика. И стеклопакеты, само стекло тоже и тоньше, и герметик, который применяется при производстве стеклопакета. То есть все комплектующие, с одной стороны рынок нам стремится предложить их как можно более дешевле, как можно более дешевые, а с другой стороны покупатель нам говорит, а мне нужен самый качественный товар. Такие покупатели много, их не единицы, и мы должны на это реагировать. И поэтому это, это стали такие две тенденции, которые существуют параллельно. Поэтому да, мы предлагаем и массовый продукт, с каким-то набором компромиссов, но э, с, с каким-то ограни, ограничительным. То есть мы, даже предлагая более дешевый продукт, все равно в какой-то момент останавливаемся и говорим, ребят, дальше уже нельзя. Вы хотите еще дешевле, но дальше уже невозможно. Дальше уже что-то дешевле будет, это все равно что-то от машины, вот есть у них четыре колеса, один руль, это уже осталось какое-то колесо уже отодрать. Или там э, вместо руля, там не знаю, там, гаечный ключ поставить какой-то. То есть дальше дешевле уже нельзя. Поэтому в какой-то момент мы себе сказали, что вот э, эти компромиссы, они должны быть тоже до какой-то величины, э, они должны быть осознанными. И если мы хотим еще удешевления, то значит это другой продукт, и значит это уже не к нам. Все равно найдется э, поставщик, который предложит вам дешевле. Всегда найдется такой поставщик. Если даже мы сегодня сделаем более низкую цену, завтра найдется поставщик, который скажет, а я могу еще дешевле сделать. А я могу уже не одно колесо с машиной, а два. Ну и так далее. А второй покупатель, это вот вторая тенденция, это вторая параллельно развивающаяся, значит, параллельно развивающаяся направление, это покупатель, который продолжает хотеть качественный товар. Он говорит, что мне важно, чтобы у меня были вот такие-то свойства, и чтобы я, зная, что я заплатил вам денег больше, чем вот за эту более дешевую конструкцию, что я получил за эти деньги деньги, конкретно то чего я хотел. И поэтому такие вещи мы тоже производим и сейчас они пользуются устойчивым спросом у наших покупателей. У меня есть один знакомый, который лет 10 назад хотел начать заниматься бизнесом. Первое, что он сделал, он взял, он молочил, он взял у папы денег и пошел и заплатил за курс MBA. То есть он закончил курс э, очень высокой школы и школы ведения бизнеса. Где, ему, где его научили определенным законам бизнеса, что надо делать вот так, вот так, вот так, вот так, и будет тебе счастье. Ну и дальше он, мы с ним разговорились, и он решил позаниматься окнами. Он сделал все, как было написано в его лекциях. Он купил оборудование, он нанял людей и стал производить окна. Но вдруг в какой-то момент он начал заглядывать свои конспекты и понял, что что-то не совпадает. Что-то с качеством, что-то с продажами, что-то с монтажом, что-то со скандалами с заказчиками и так далее. И он начинает понимать, что все, чему его учили в высшей школе бизнеса, утыкается в, в персонал. То есть... Там не было написано, что вы должны в течение 10-15 лет подбирать и подбирать команду профессионалов, которые должны и так далее, и так далее, и так далее. Что невозможно один раз, приняв людей на работу, сразу же сделать их командой профессионалов, и которые с завтрашнего дня начнут выдавать вам качественную продукцию. То есть любая компания растет все время, пока она существует. И несмотря на то, что мы окнами занимаемся очень давно, Каждый раз, каждый сезон перед нами стоят какие-то новые задачи, которые нам приходится преодолевать. И профессионализм сотрудников играет в этом случае одну из самых основных, если не самую основную роль. То есть просто накупив оборудование, накупив качественных комплектующих и состояв все это вместе, сделать качественный продукт не получится. Тем более не получится делать это постоянно. Поэтому, конечно... Я сейчас горжусь тем, что в нашей компании работает команда профессионалов, сформированная именно вот такими критериями отбора. И на, на каждую роль э, человек подбирался годами. То есть часто кадровые службы говорят, что если вы на роль какого-то сотрудника не попробовали трех-четырех кандидатов, вы не нашли лучшего. И, к сожалению, это так, а может быть, к счастью. Поэтому. Та команда профессионалов, которая у нас есть сейчас, это самое ценное, что у нас есть на предприятии. Потому что оборудование можно поменять, можно поменять поставщиков, а так просто поменять людей, которые с тобой работают, невозможно. Я это прекрасно понимаю. И поэтому э, больше, чем самое большое, чем э, я дорожу, это та команда профессионалов, которая работает рядом со мной. Так, Еще хотел бы поинтересоваться, какими комплектующими вы пользуетесь, то есть может быть даже наименование брендов то есть, да, и, ну, может быть, почему? Ну, во-первых, мы своих партнеров выбирали достаточно давно. То есть те, с кем мы работаем, это и компания Века, и компания Зигения. Компания Века – это поставщики профиля наши, единственные. А поставщики фурнитуры – это фурнитура Зигения и фурнитура Рота, две основных немецких фурнитуры. И этому мы, конечно, уделяем очень большое внимание, потому что это компании, которые своей некой стратегии такого умеренного консерватизма позволяет нам быть уверенными, что мы покупаем все еще тот товар с теми свойствами, которые мы представляем, что должны быть заложены в этом продукте. То есть и компания Века, и компания Зигени, и компания Рота – основные немецкие компании, наши поставщики, они выпускают все еще качественный продукт. И в этом смысле наши идеологии совпадают. То есть мы хотим оставаться в рынке качественных изделий, и они точно так же исповедуют те же самые принципы. И несмотря на то, что мы столько лет сотрудничаем, например, компания Века присылает сюда своих специалистов, которые проверяют соблюдение нами технических условий переработки профиля. То есть, несмотря на то, что окно вроде бы казалось бы, что вот оно такое простое, на самом деле для переработки только профиля у нас несколько достаточно толстых вот таких вот книг есть, в которых заложены все режимы обработки, все режимы резания, все контрольные цифры, все контрольные операции при проверке качества готового изделия. И всему этому мы должны соответствовать. Только таким образом мы будем оставаться поставщиками, э, оставаться потребителями этой продукции. То есть э, только в этом случае э, Века, компания Века будет поставлять нам свой профиль. Это просто один из примеров э, того, как э, наши партнеры сами относятся к качеству. И зная это, мы уверены в этой продукции. Э, почему еще мы работаем именно с этими компаниями? Ведь э, не случайно, вернее, Часто бывает ситуация, что человек покупает одно окно сегодня, а второе окно, допустим, через год, когда накопил денег или когда вдруг решил, что ему это стало необходимо. И мы должны быть уверены, что комплектующие, которые из которых сделано окно сегодня или год назад, чтобы они были абсолютно одинаковыми. Именно в этом и является смысл серийного производства, чтобы, поставив эти окна рядом, неважно, произведено оно в 2010 году или в 2020 году, чтобы они были одинаковые по своим свойствам и по своим внешним характеристикам. То есть это тоже один из критериев выбора нами поставщика. Но ни для кого не секрет, что сейчас на рынке, опять же, между поставщиками тоже существует очень серьезная конкуренция. И, конечно, мы смотрим за развитиями, и других компаний, которые поставляют и предлагают нам свои комплектующие. Но, тем не менее, пока мы э, ощущаем, что самые качественный продукт мы можем изготовить только э, опираясь на тех поставщиков, которых мы выбрали сами. И выбрали их не сегодня, и, может быть, не вчера. И в данном случае стоит вопрос даже не цены для нас. Хотя мы уверены в том, что для нас эта цена самая низкая, потому что мы продолжаем оставаться одними из самых крупных покупателей, комплектующих для пластиковых окон, и соответственно, что мы могли бы предложить сотрудничество очень многим компаниям, и они с очень большой вероятностью откликнулись бы на это. Но тем не менее, мы анализируя свойства тех комплектующих, которых мы покупаем сейчас и которые предлагаются на рынке, пока все-таки останавливаемся на том, что мы работаем с теми поставщиками, проверенными на многолетней нашей работы, с которой мы работаем сейчас. Ну, и хотел коснуться, что по поводу комплектующих, то есть, да, часто приходится сталкиваться, что люди выбирают окно, воспринимая это через наименование бренда профиля, да, то есть да. будь то там, ну, даже сосов заказчика, там, я вот рехау хочу, я хочу Века, я хочу экспроф, vd там, и так далее, там, подобное, КБЕ. Соответственно, в этом плане. Ну, это тоже такое устойчивое словосочетание на рынке. То есть, из какого профиля изготовлено окно. На самом деле, в окне важно не только профиль, важно не только профиль, фурнитура. Из чего изготовлен сам стеклопакет? Стекло, герметик, армировочный профиль. Все это очень важно, и поэтому выбирать окно только по названию профиля это было бы неправильно. Но представьте, вот по аналогии с теми же автомобилями, вы приходите, допустим, в автосалон, даже известного какого-то бренда, и говорите в этом автосалоне, я хочу, допустим, автомобиль Toyota, к примеру, это не означает, что вы покупать, продавцу рассказали, что вы хотите, потому что Toyota это и маленькая Toyota, и больше, и еще больше, и это и какой-то... Значит, совсем большой автомобиль, поэтому это ничего. Точно так же и в профиле. Сама марка профиля само название профиля не несет в себе ничего. Дальше возникают какие-то технические характеристики, гораздо более глубокие, чем просто название, потому что даже в той же линейке века артикулов, но даже тех кто, только которые мы используем, их несколько сотен. Несколько сотен наименований артикулов пластика, несколько сотен наименований артикулов закупаемого профиля готового. То есть, когда нам человек говорит, что он хочет окно из профиля века, это еще пока ничего. Дальше мы начинаем выяснять конкретно, что он хочет. И поэтому вот эти устойчивые словосочетания, устойчивое заблуждение людей, когда они приходят и говорят: "Я вот хочу вот конкретно вот это или конкретно вот это", это просто от того, что люди пока еще не, не так глубоко углубились в критерии выбора. И поэтому они пока пользуются только какими-то устойчивыми словосочетаниями. И наша работа, объяснить им, что в каждом конкретном случае соответствует их потребностям. Ну и хотелось бы еще спросить, где сегодня находится рынок, вообще какие перспективы тут со сложившейся экономической ситуацией, с теми нюансами, которые пандемия внесла. Да, но ну, может быть она будет, может быть, нет все-таки не от нас зависит, да, а, соответственно, но тем не менее перспективы рынка, куда будет двигаться, как вы предполагаете, или может быть, куда бы вы хотели, чтобы рынок двигался? Ну, я не готов сказать, что прямо я так точно представляю, что будет, там, через год, через два, потому что загадывать сейчас при такой быстро меняющейся ситуации, ну, просто бессмысленно, потому что она может измениться настолько сильно, что никакой прогноз не оправдается. Но, тем не менее, какие-то вещи, я считаю, что уже сейчас можно прогнозировать. То есть вот э, многие люди, и в том числе производители каких-то продуктов, и окон в том числе, думают, что сейчас мы находимся в каком-то кризисе, и что вот э, нужно просто переждать, и придет какое-то снова волшебное время, э, и мы снова будем э, значит, производить окна столько, сколько можем произвести, а покупатели будут снова платить за них столько, сколько мы хотим. То есть вот э, мое твердое убеждение в этом, что такого уже не будет никогда. И то, что мы сейчас называем каким-то кризисом, в котором мы сейчас находимся, это просто та данность, которая останется с нами теперь уже надолго, очень надолго. И ждать какого-то выхода из кризиса, вот сейчас еще немножко там подтянуть пояса, но потом вдруг мы так вот все весело вздохнем, то, скорее всего, этого можно просто не дождаться. Поэтому работать нужно в тех условиях, которые сложились сейчас. Это уже какая-то устойчивая платформа для смены каких-то взглядов, каких-то предложений. Но это уже устоявшийся рынок по сути. Это то, что, с чем нам придется сталкиваться еще ни один, не два и не три года. Независимо от того, кончится пандемия, нет, она, конечно, все равно закончится. Но вот это вот ощущение кризиса оно, в, оно ошибочно. Кризиса нет. Есть какие-то возможности, которые мы просто еще не использовали, или раньше, допустим, ими просто пренебрегали, потому что рынок был гораздо более вольготный и позволял нам делать но гораздо больше ошибок, чем делать их сейчас. Сейчас, конечно, цена каждой ошибки возросла. Каждая ошибки в оценке покупателей, каждая ошибка при производстве какой-то продукции – это вот одна вещь. Вторая вещь – безусловно, рынок, как я уже говорил, будет развиваться в двух направлениях. Есть и дешевый сегмент, есть и дорогой сегмент, но, опять же, не надо думать, что вот есть какие-то две полярных вещи, которые между собой никак не связаны. Что есть какое-то абсолютно дешевое окно и есть какое-то абсолютно дорогое окно. Сейчас это стал как супермаркет э, окон. То есть, если вы приходите например, в супермаркет, там не бывает только дорогих или только дешевых вещей. Там есть самое дешевое, среднее по цене, выше по цене, самое дорогое, эксклюзивное. Точно так же и в окнах, точно так же происходит сегментирование покупателей. То есть, нет такого, что кто-то берет или самое дешевое, или самое дорогое. Между ними куча цепочек и куча всяких э, потребностей, которые нужно удовлетворять. Если мы хотим э, выжить, мы должны постепенно подстраиваться под все интересы каждого покупателя, выявляя его потребности. Не будет такого, что к нам человек пришел, мы ему говорим, не, не, у нас все дорого, до свидания, это все не к нам. Или наоборот, там, человек приходит и говорит, там, что вот мне там нужно только там, самое дешевое окно, а мы говорим, ну тогда, знаешь, что, То есть, э, Сейчас рынок требует нашего участия в каждом сегменте для того, чтобы выжить. Для того, чтобы предлагать качественный сервис, для того, чтобы возобновлять свои технологии, продолжать возобновлять свои средства производства. И мы к этому активно идем. То есть мы работаем, стараемся работать во всех сегментах. И найти интересное что-то для каждого из наших покупателей. Кроме того, конечно, хочется, чтобы скорее уже закончилось вот это вот направление рынка, когда все определяется только самой дешевой ценой. Это уже глубоко сидит в нашей голове, и мы каждый раз, делая какой-то выбор, в том числе и окна, говорим всегда, все окна одинаковые, поэтому нужно выбирать самое дешевое. И сложность заключается в том, чтобы успеть для покупателя донести ту разницу свойств, которую он покупает за более высокую цену. К сожалению, у нас часто не бывает даже времени для этого диалога, потому что увидев более низкую цену, он может сразу сказать, «не-не-не, все, мне вот это все не интересно, я пошел и покупаю все это самое дешевое». И вот это, конечно, сложность. И в данном случае работают такие каналы коммуникации, как вот интернет. И если вы смотрите этот ролик, то вы уже наш клиент, потому что вы уже задумались, что не все окна одинаковы, и уже есть какая-то разница, и раз вы дослушали до этого момента, значит уже что-то вам интересно. Вот. И, соответственно, мы достигли с Николаем своей цели объяснить, объяснить людям, что есть право выбора, но кроме права выбора должна быть еще и возможность выбора. Вот. Это, конечно, та сложность, которую мы Должны преодолевать каждый раз с каждым покупателем, каждый день и на протяжении, э, существования всей, на протяжении всего существования компании. Ну и среди миры, наверное, да, и вами выше сказано э, здесь, позвольте немножечко акцент расставить, э, То есть получается, если ну, гипотетический человек, который, наверное, может быть, не сталкивается с сферой строительства, со сферой окон, э, то есть, ну. Основные моменты, наверное, которые стоит обратить внимание, да, при выборе окна. Но как вы совершенно правильно сказали, первое это производство, второе это качество комплектующих, третье монтаж. То есть, да, если что-то выпадает, то соответственно конечного результата, наверное, вряд ли получится добиться. И, соответственно, ну, естественно, и персонал, да, то есть человеческий фактор. Как бы то ни было, насколько бы автоматизированные линии не были в конечном счете, но ну, по крайней мере монтаж у нас на сегодняшний день точно не автоматизированно, так сказать, чтобы минимизировать человеческий фактор. Вот. Ну, спасибо за уделенное время, за такие содержательные ответы на вопросы. Благодарю, опять же, да, за то, что предоставили такую возможность. Спасибо. спасибо.